Ой. Ой. А перед началом просмотра моего видео хочу посоветовать вам канал Авалун, который я недавно советовала пару дней назад в моей группе ВК. Автору Авалун 18 лет, и этот канал она ведет для души. Она снимает видео и даже запускает стримы, и не только по Старстейбл. Озвучка присутствует, качество, на высоте. А посмотрите, какие красивые превью видео! Вы не пожалеете, если подпишетесь на эту прекрасную даму. Она будет очень рада вашей подписке. Ссылка на ее канал в описании видео. А теперь, приятного вам просмотра! И всем привет! С вами, как всегда, Маша. Извините за немного не тот голос, я болею. Но это не помешало мне снять для вас видео. Вы смотрите вторую часть «Вещи, которые вы не замечали» в Star Stable. Спасибо за около 400 лайков под первой частью. Давайте соберем под второй частью, которую вы сейчас смотрите, 400 лайков, и я выпущу третью. Я договорила. Начинаем вторую часть. Если вы находились на пляже Форт Пинта и смотрели на море, то вам не показалось. Эта лодка реально двигается. Она плавает вдоль берега Мистфола. У лодки две точки, куда она приплывает и отплывает. Смотрите, старые текстурки! Секретная эмоция, которой нет в основных списках. Для нее нам нужно написать в чат слэш жест». Можно выйти из конюшни с любого крайнего дневника. You Дерево мира. Или же дерево Фред. А на этом все. 400 лайков под этим видео, и я выпускаю третью часть. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк.